Добрый вечер. В эфире новости в студии Аина Исакова и в начале «Коротко главном». Ассамблее народа Кыргызстана исполняется 25 лет. Сорум Байджеймбеков и председатель Совета Ассамблеи, омбудсмен страны Токон Мамытов обсудили подготовку к праздничным мероприятиям. Джугур Кукенеш заслушал информацию правительства о мерах по обеспечению радиационной безопасности населения Кыргызстана. Чистую воду в каждое село. Наша съемочная группа побывала в селе ⁇ Маловодные жители ⁇ которого совсем скоро получат новую водопроводную сеть. О чем мечтают ветераны Великой Отечественной войны? Своими мыслями с корреспондентами нашего телеканала поделились ветераны Бишкека и Аша. Сегодня президент Сурумбай Джеймбеков принял председателя Совета Ассамблеи народа Кыргызстана, омбудсмена Кыргызстана Токона Мамытова. На встрече были обсуждены итоги работы Ассамблеи за отчетный период, а также ход подготовки к мероприятиям, посвященным 25-летнему юбилею Ассамблеи и 19-му Курултаю организации. Отметим, что мероприятие состоится завтра, 3 мая. Глава государства и председатель Совета обсудили перспективы развития и роли Ассамблеи в общественно-политической жизни страны, в вопросах укрепления единства народа Кыргызстана и создания условий для гражданской интеграции, а также взаимодействия со всеми ветвями государственной власти. Сорамбай Джеймбеков подчеркнул, что Ассамблея призвана содействовать укреплению межэтнического согласия гражданского мира интеграции и единства народа Кыргызстана. В свою очередь, председатель Совета Токон Мамытов представил информацию о ходе подготовки к предстоящим торжественным мероприятиям. Планируется, что в торжестве примут участие Участие более 400 человек, а также гости из 15 стран ближнего и дальнего зарубежья. Свой 25-летний юбилей Ассамблея народа Кыргызстана планирует отметить на республиканском уровне. Организация, которая достойно выполняет свою особую миссию по укреплению межнационального мира, согласия и единства народа Кыргызской республики. Она также содействует сохранению и приумножению культурного многообразия нашей страны. Подробнее о четверть вековой деятельности Ассамблеи в дело укрепления национального единства народа Кыргызстана в материале нашей съемочной группы. Ассамблея народа Кыргызстана была создана 25 лет назад. И, как отмечает стоявший у истоков ее образования президент общества дружбы Кыргызстан-Узбекистан Бахтиар Фатахов, создавалась она с одной важной целью – чтобы все граждане, проживающие на кыргызской земле, четко осознавали, что это их земля и Кыргызстан наш общий дом. Ассамблея всегда занималась в целях укрепления единственного народа Кыргызстана. Все-таки основное направление деятельности было независимо от какой национальности, чтобы воспитать, Гражданина, патриота Кыргызстана, так? все-таки э, Ассамблея народа Кыргызстана во всех мероприятиях, ну, республиканского масштаба принимала участие, так. Торжественных мероприятий на врозе. Да? На протяжении четверти века Ассамблея народа Кыргызстана достойно выполняла свою особую миссию: служение межнациональному миру, согласию и единству народов Кыргызской Республики. 25-летняя деятельность Ассамблеи также свидетельствует о том, что единый народ Кыргызстана наше самое бесценное богатство. Ведь укрепляя и сохраняя межнациональное единство и согласие, мир и дружбу, мы тем самым укрепляем и нашу страну, отмечает в Совете Ассамблеи. Ассамблея народа Кыргызстана призывает всех Кыргызстана к миру и согласию, чтобы в нашем Кыргызстане был всегда мир и покой, а все остальное, по-моему, приложится. А мы всегда будем идти по пути сохранения нашей государства, нашей границы, чтобы в стране было спокойно и тихо, и мы будем следовать своим целям и задачам сохранять межэтническое согласие, мир и единство. За четверть века своего существования на долю Ассамблеи выпадали и трудные времена, ведь она создавалась в непростое для нашей страны время. Как отметил председатель Совета Ассамблеи Токон Мамытов, тогда, на заре независимости, сохранение национального единства всех кыргызстанцев было одной из основных проблем. И благодаря созданию и плодотворной деятельности Ассамблеи народа Кыргызстана в дело укрепления и сохранения национального единства был внесен посильный вклад. Ассамблея, наряду с другими министерствами, ведомствами, другими общественными объединениями, организациями, в том числе с местными органами местного самоуправления, она, конечно, безусловно, сделала все для того, чтобы в Кыргызской республике было межэтническое согласие, мир и стабильность. И я думаю, что и дальше еще Ассамблея народов Кыргызстана, она не исчерпала еще ресурсы с учетом вот, глобализма, глобализационных процессов. Безусловно, вопрос межэтнического согласия гражданского мира в любом государстве, он выходит на первый план. О неоценимом вкладе Ассамблеи в дело укрепления межнационального согласия говорят и в Госагенстве по делам местного самоуправления и межэтнических отношений. По словам директора ГАМСУМО Бахтияра Салиева, с принятием концепции укрепления единства народа и межэтнических отношений Кыргызской Республики Ассамблея оказала большую поддержку в ее реализации. Мы, в свою очередь, выделили... Малые гранты вот, общественным этническим объединениям. Вот с 2013, 2014 года вот, выделено около 3 миллиона 600 тысяч самов. Это именно те гранты, которые способствовали для развития родного языка каждого этноса, для развития культуры, сохранения вот, национальных обычаев. Уже завтра в честь 25-летия Ассамблеи народа Кыргызстана в столице пройдет ряд торжественных мероприятий с участием руководства страны, а также представителей Ассамблей народов Евразии, России, Казахстана и других стран. Высокий уровень этих мероприятий в очередной раз свидетельствует о том большом внимании, которое уделяет наша страна вопросам межэтнических отношений, формированию общегражданской идентичности, а также сохранению каждым кыргызстанцем своей культурно-этнической самобытности. Тимур Тимиргалеев, Чингис, доктор Бекулу, ЛТР «Бишкек». Запретить поиск, разведку и разработку урановых месторождений на территории Кыргызстана поручили правительству депутаты Джугурку кениша Решение принято сегодня на заседании парламента. Кроме того, они поручили разработать законопроекты, которые запрещают поиск, разведку и разработку всех месторождений урана на территории страны. Исключение только для работ по рекультивации хвостохранилищ. Также правительству предстоит изучить работы всех компаний, которые владеют лицензиями на поиск и разведку урана. За проект постановления Джогур Кукинеша проголосовали 90 депутатов из 108 прошедших регистрацию. Подробности смотрите в следующем материале. На сегодняшний день Кыргызстан выдал 18 лицензий на разведку месторождений урана. И то 9 из них выданы на объекты, где уран идет лишь как сопутствующий металл. Все эти месторождения находятся в Панфиловском, Исхатинском, Джитугузском, Тохтоугульском, Алайском, Чаткальском, Баткенском и Аксуйском районах. Как сообщил первый вице-премьер-министр Куатбек Буронов, работы по выданным лицензиям на разведку урана в Кыргызстане не проводятся. То же самое касается и добычи урана в высокольской области. «Мы провели переговоры с компанией «Юразия Кыргызстан». Они приняли во внимание возникшее в обществе беспокойство и согласились прекратить работы на месторождении. Со стороны компании претензий не имеется». Напомним, что в апреле гражданские активисты выступили против добычи урана в Исокульской области. Разрабатывать месторождение «Ташбулак» собиралась выше названная компания, а перерабатывать его планировалось на Карабалтинском горнорудном комбинате». Лицензия на разработку Ташбулака была выдана в 2010 году. Когда я работал в правительстве, не была выдана ни одна лицензия. У правительства есть позиция, есть такое понятие, как преемственность правительств. Лицензию выдали другие люди, но оснований для ее отзыва не было. Есть воля народа, чтобы там остановили работу, поэтому мы приостановили действие лицензии. Проинформировали депутатов и о предпринимаемых мерах по обеспечению радиационной безопасности населения, в том числе о состоянии 33 радиационных захоронений. Были обозначены хвостохранилища в городе Майлису, Минкуш, И Отметим, что в первых двух городах реализуется проект корпорации «Росатом». Всего на сегодняшний день в стране имеется 92 хвостохранилища. В этом «60 хвостохранилищ находятся на балансе МЧС. Информация по ним постоянно поступает. Если будет какая-то угроза, будут приняты необходимые меры». «Оставшиеся 32 хвостохранилища находятся на балансе действующих предприятий. В Актюзе и на Карабалтинском комбинате их проверяет госинспекция по экологической и технической безопасности». Также Хуад Буронов сообщил, что ежегодно выделяются около 15 миллионов сомов, которые направляются на чистку арыков, установку ограждений, если есть угроза схода селей. По итогам заседания депутаты Джигор приняли информацию правительства к сведению. В свою очередь правительство отметили, что кыргызстанцы могут быть уверены в том, что в стране не будут приниматься решения, противоречащие национальным интересам. Хуад Хуанчпикулубек, Затмашрапа, ФЛТР, Бишкек. Министр чрезвычайной ситуации Нурболот Мир Захмедов посетил Сузакский и базар кургунский районы Джалалабадской области. Глава МЧС осмотрел потенциально опасные участки, проверил... Уровень исполнимости защитных мероприятий встретился с местными жителями, живущими на этих участках. Нурбулат Мирзахмедов ознакомился с результатом восстановительных работ внутрихозяйственной дороги села Карабулак, посетил участок реки Кюк-Арт в селе Орал, где есть угроза разрушения дамбы, а также обсудил вопросы строительства моста в селе Кыскол. Затем министр чрезвычайных ситуаций побывал в селе Чон-Акбулак, где наблюдается сдвиг оползня.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 Депутат джугур Кенеша Экмат Байпакбаев выступил с инициативой ввести дополнительный сбор на бензин и дизельное топливо. По его мнению, собранные денежные средства можно будет направить на улучшение экологической ситуации в стране. По предварительным данным, ежегодно в стране потребляют почти 1 миллион 700 тысяч литров топлива. Приведение сборов 50 тынов за литр в республиканский бюджет может дополнительно поступать примерно 850 миллионов сомов ежегодно. Кроме того, для полноценного наблюдения... За уровнем загрязнения окружающей среды и воздуха в Бишкеке нужно будет установить не менее сотни стационарных постов мониторинга.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 Оброжено один сом, а АИ 95 стоит 42 сома 7 тынов. Дизельное топливо в столице стоит в среднем 44 сома. Президент Сурумбай Джембеков и председатель Китая Си Цзиньпинь в ходе двусторонней встречи на полях саммита «Один пояс, один путь» достигли единого мнения практически во всех аспектах партнерства. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщила посол Китая в Кыргызстане Ду Девень. По ее словам, визит Сурумбай Джеймбекова в Пекин для участия в форме был очень важным, продолжит Бекмамата Самбекулу. Встреча посла Китайской Народной Республики госпожи Дуде Вэнь, с журналистами прошла в неформальной обстановке, в формате непринужденной беседы. Госпожа посол охотно поддерживала диалог на самые разные темы. Но основное внимание все же было уделено подведению итогов прошедшего форума «Один пояс, один путь». Госпожа посол подвела итоги форума и отметила, что Кыргызстан одним из первых поддержал инициативу международного сотрудничества. Китайская сторона считает, Считает, что площадка форума откроет новые возможности для роста дружественных отношений и развития экономических связей между нашими странами. Китайская сторона очень благодарна киргизской стороне за то, что президент Киргизстана принял активное участие во втором форме международного сотрудничества «Отим пояс, один путь» в Пекине. Считает, что это имеет важное значение для дальнейшего продвижения и углубления сотрудничества между нашими странами. Китай готов прилагать с Киргизской стороной совместные усилия для углубления тради традиционной дружбы и продвижения вперед отношений между нашими странами всестороннего стратегического партнерства на благо народов наших двух стран. Госпожа посол отметила, что форум «Один пояс, один путь» задал основной тон построения мировой экономики открытого типа, предоставил возможность странам повысить уровень взаимоотношений и раскрыть потенциал совместного экономического развития. Во-первых, форум задал основной тон о построении мировой экономики открытого типа. Лидеры разных стран выразили Твердую позицию против протекционизма и терроризма пришли к единому мнению о том, что надо повысить уровня взаимосвязанности, раскрыть потенциала экономического роста и продвижения устойчивого развития. Кроме этого, журналистов интересовали вопросы, поднятые во время встречи президента Сурумбая Чембекова с председателем КНР Си Цзиньпином. Среди основных тем, обсуждаемыми лидерами стран, Дуды Вень отметила вопрос строительства железной дороги из КНР в Узбекистан через Кыргызстан. По ее словам, этот вопрос поднимался не один год, но на этот раз стороны договорились, чтобы эксперты Кыргызстана и Китая активизировались и начали практически прорабатывать данный вопрос. Поли это 20 лет были разговоры. На, на этот раз действительно серьезно поговорили и договорились о том, что пусть все эксперты, потому что это большой проект, надо тщательно работать то, как начать строить. И поэтому договорились о том, что, чтобы эксперты э, как активизировались э, в изучении этого проекта, чтобы э, создались условия для начала строительства. Действительно, поговорили на эту тему. Поездка главы государства в Китай и его участие в форуме ⁇ Один пояс, один путь ⁇ укрепил существующие взаимоотношения между странами и открыл новые возможности для взаимовыгодного партнерства. В июне ожидается ответный визит председателя КНР в Кыргызстан. Наш президент пригласил председателя Китайской Народной Республики осуществить свой государственный визит. Данное приглашение с удовлетворением господина Сидзипиня было принято, он сам об этом озвучил. И в июне месяце мы ожидаем ответ на государственный визит китайского руководителя. Через полтора месяца Кыргызстан станет местом проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества. Нашу страну посетят сразу восемь лидеров государств-членов ШОС, а ряд президентов государств-наблюдателей и крупных международных организаций. В данный момент полным ходом идут подготовительные работы. Ожидается, что в работе форума будет обсужден ряд важных вопросов и будет подписан ряд крупных документов будет сформирован проект повестки дня и согласован пакет документов, которые планируется подписать в рамках СГГ ШОС. Ожидается, что мы, по крайней мере, очень надеемся, что порядка 20 документов будет подписано на уровне глав государств и порядка 10 документов на уровне руководителей министерств и ведомств. Стоит отметить, что на полях форума «Один пояс, один путь» Сорумба Джеймбеков провел переговоры с президентами стран ближнего и дальнего зарубежья – Владимиром Путиным, Ильхом Алиевым, Александром Лукашенко и Мамали Рахмоном, Шавкатом Мирзьёевым, с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, а также с эмиром Дубая и премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме того, Сорумба Джеймбеков провел ряд встреч с главами корпораций и обсудил вопросы сотрудничества в сфере прямых инвестиций сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры энергетики, горной промышленности, перерабатывающей промышленности, туризма и культуры. надель Улу, ЛТР Бишкек. Всемирный банк выделил 40 миллионов сомов на реконструкцию системы водоснабжения в селе Маловодная Чуйской области. Это село вошло в перечень сел, которые в рамках стратегии развития питьевого водоснабжения и водоотведения получат доступ к чистой питьевой воде. По статистике, менее половины сел нашей республики имеют доступ к водоснабжению. Жители вынуждены носить воду ведрами из открытых источников, например, рек и арыков, а также покупать впрок. Теперь в рамках вышеназванной стратегии в ближайшие пять лет планируется обеспечить питьевой водой 622 села. О проводимой работе расскажет Айтул Консул Пуева. Рассказывает Ахмат Далаев: вопрос воды это больная тема всех жителей села Маловодные. Трубы на водоканале совсем устарели, поэтому часто ему, как и, впрочем, и всем сельчанам, приходится оставаться без воды на целый день. Местные жители запасаются водой про запас, ведь она иногда приходит по определенным часам. Однако теперь в рамках стратегии питьевого водоснабжения в Маловодное проводят новую водопроводную сеть. Ну, если сбои не будет, то хорошо будет. А если сбой будет, везде будет. Неприятно. хамахота Копаться там, ходить туда-сюда uh -huh. по воду. Сейчас программа всемирная, чистая вода. Uh -huh. Вот поэтому мы довольны, пока делается. Uh -huh. Будем пить в рамках стратегии питьевого водоснабжения в это село планируется провести чистую воду до конца августа. Проект инвестируется по линии Всемирного банка, который выделил 40 миллионов сомов. Отметим, что скважины и водопроводная сеть здесь были установлены еще в далеком 1962 году. Понятное дело, что за полвека эксплуатации все пришло в непригодность. И проблемы действительно были очень большие, особенно в летний период. Люди страдали нехваткой питьевой воды. Системы устаревшие, везде пробоины, утечки. По улицам, если считать, у нас в селе 7 улиц. Численность населения более 3000. Ну, по проекту они должны к концу августа закончить. К этому времени мы должны параллельно наши муниципальные предприятия должны закончить, завершить работу по домовому подключению. После обследования скважин выявили недостатки скважины, 62-го года, вторая скважина 71-го года. Но они свой ресурс отработали, требуют капитального ремонта. ну как Решением инженеров приняли решение бурить новую скважину. Потому как обсадные трубы вышли из строя, в общем там, и у нас по 6 насосов в месяц сгорало, потому что скважины песочили. Развитие питьевого водоснабжения по всей стране – приоритетная задача работы государства. В первую очередь это вопрос здоровья страны и национальной безопасности, отмечает и президент. В рамках стратегии до 2024 года планируется обеспечить чистой питьевой водой 622 села. Кроме того, в этом году запланировано обеспечить водой 78 сел Кыргызстана. Значительную помощь в проведении воды оказывают иностранные доноры. Руководством республики постоянно проводятся работы по привлечению иностранных средств и доноров в эту отрасль. По линии Европейского банка реконструкции и развития были привлечены средства более 200 миллионов долларов для городов республики. Это 21 городов республики. Также по линии Всемирного банка для городов Суликто и Кирбен были привлечены средства 8 миллионов долларов. Как вы сами знаете, после недавнего визита нашего президента Сурма в соседнюю Китайскую Народную республике была достигнута договоренность о привлечении средств в сумме 100 миллионов американских долларов на эту отрасль. Да? На эти суммы... Мы планируем покрывать 140 сел, 143 сел регионов нашей республики. Да? Отметим, в прошлом году из республиканского бюджета были реабилитированы и построены объекты систем питьевого водоснабжения в 25 селах. По линии международных финансовых институтов чистая питьевая вода была проведена в 17 селах республики. Дефицит воды – это огромная проблема для граждан. Глава государства неоднократно подчеркивает, что население должно иметь круглосуточный и неограниченный доступ к питьевой воде, но при этом бережно относиться к ней. область. Сегодня в Ленинском районном суде прошел очередной судебный процесс по делу экс-мэров Кубаначбека Кулматова, Албека Ибраимова и еще 14 обвиняемых. Постановлением суда срок разбирательства и меры пресечения обвиняемых продлены на два месяца. Судебное заседание было отложено на 7 мая. Напомним, экс-мэры Бишкека, Кубаначбек Кулматов и Албек Ибраимов были задержаны по факту присвоения денег при возведении школы в Калыс-Ордо. Им предъявлены обвинения по статье «Коррупция Уголовного кодекса Караганда. Ику Ибраимову предъявлено обвинение по части коррупции и присвоения веренного ему имущества. Кончпеку Кулматову предъявлено обвинение по части коррупции. Постановлением Ленинского районного суда от 2 мая 2019 года по вышеуказанному уголовному делу срок разбирательства и меры пресечения обвиняемых продлены на два месяца. Судебное заседание отложено на 7 мая 2019 года. К великому сожалению, каждый год уходят из жизни те, кто сражался за родину в те страшные годы Великой Отечественной войны, а после, не покладая рук, восстанавливали свою родину. Уделять героям Великой Победы особое внимание – это долг не только государства, но и каждого его гражданина. Ветеран Великой Отечественной войны Садыр Мамбетко с нетерпением ждет самого главного праздника в своей жизни. Айзада махтабек Изы побывала в гостях у нашего героя. Садыр Мамбетхуджоев, ветеран Великой Отечественной войны. Сейчас ему 94 года. Несмотря на свой возраст, ветеран помнит каждый день, проведенный им на войне. Чтобы понять значение Великой Победы, надо хорошо представить, что нам угрожало. Под угрозу было поставлено все: земля, на которой мы живем, существование народов нашей страны. Эта схватка была величайшим испытанием, но мы выдержали и победили, говорит Садыр Мамбетхуджоев. Мне было всего 16 лет, когда началась война. 18 лет я пошел сражаться за родину. Я до сих пор помню, как пули летели градом, а мои друзья умирали один за другим. У нас были дни, когда мы делили небольшой кусок хлеба между несколькими солдатами. Садыр Мамбет Коджиев родился в 1925 году в районе Гетментубе села у 4 Война для ветерана началась в 1943 году, когда его призвали на фронт. На войне он понял, что такое настоящее чувство патриотизма, потеря близких людей, голод, холод и истинная дружба. Сейчас ветеран никому не желает тех трагических и кровавых событий. Он молится, чтобы в этом мире всегда царили мир и добро. Не берите, не берите. «Своим внукам, правнукам, праправнукам, всему корейскому народу и всему человечеству я желаю лишь добра и мира. Те дни, когда мы были голодные, в холоде и в жаре сражались за свою родину, поймут лишь ветераны. Пусть все люди всегда будут счастливы, сыты и здоровы». После завершения Великой Отечественной войны ветерану предстояло поставить страну, как говорится, на ноги, трудиться, не покладая рук. Ветеран вернулся с фронта в Кыргызстан. У Садыра Мамбетхуджоева десятки медалей. Среди них медаль отличника советской армии, почетного ветерана и другие юбилейные медали. <говорит> Помню, когда объявили победу над фашистами, нашей радости не было границ. Для меня 9 мая всегда будет святым днем. А все эти медали ⁇ это воспоминания о важных событиях в моей жизни. Они для меня дороги как никогда. Ведь все они были заслужены моим трудом. Несмотря на преклонные годы, ветеран подбадривает свой дух каждый день. Для этого он слушает радио и обязательно подпевает любимым исполнителям. И честно признается, что с нетерпением ждет 9 мая. Ведь для него это чуть ли не единственная возможность повидаться с другими ветеранами, побеседовать с ними и, наконец, просто порадоваться мирному небу над головой и подрастающему поколению. Бишкек. В Южной столице в живых остались всего семь участников Великой Отечественной войны. 74-ю годовщину Великой Победы ветеран Касамбай Джулдошев будет встречать, как и прежде, на параде победы. Уже без друзей однополчан, но как и прежде, с радостью и надеждой. В гостях у ветерана Ваше побывала наша съемочная группа. В свои годы он полон бодрости и сил, читает мелким шрифтом, без очков, поет и даже пишет стихи. Этот написал сам для друзей фронтовиков. «Это мои друзья, мы вместе прошли войну. Все вернулись живыми, а сейчас остался только я». Ветеран Великой Отечественной войны Касымбай Джолдушев в 74-ю годовщину победы встречает, вспоминая о боевых товарищах, о тех, с кем из родного села ушел на фронт. «Каждое 9 мая я плачу. Я видел, как мои однополчане погибали в боях. Какой ценой досталась эта победа? Дети, вам лучше никогда этого не знать. Никогда не знать войны, боли, раздоров. Берегите мир, берегите добро. Ради этого мы не жалели жизни». Он ушел на фронт, когда ему было 17 лет, в 1943 году. После победы над Германией сражался против фашистов также на Японском фронте. После войны я был в Японии, которая также выступала за фашистов. Освобождал города и людей. Там война тоже была очень страшной. Эти старые фронтовые фотографии всегда с ним. С них ему улыбаются друзья-однополчане, которые живы в памяти ветерана и тех, кто благодарен за великий подвиг победы в Великой Отечественной войне. Сегодня ветеран молится за тех, кто ушел и за тех, кто жив. После победы он вернулся в родную село в Нукатский район. В совхоз Шанколь работал на восстановлении народного хозяйства страны. 40 лет отдал работе в сельском хозяйстве. Когда я вернулся, люди голодали. Годы войны по всему Советскому Союзу ударили очень сильно. Но мы выстояли, смогли в короткое время восстановить страну. Берегите Родину, мы ее передали вам. Берегите то, что сейчас у вас есть. В этом году ветерану исполняется 94 года. Сегодня он уделяет много времени чтению. Читает книги маленьким правнучкам. <гару> 9 мая ветеран готовится, как и прежде, принять участие в параде победы. И пусть сегодня нет в живых уже многих однополчан, они живы, пока их помнят. Портреты многих сегодня несут их дети и внуки в рядах Бессмертного полка. Ваше в живых осталось всего семеро участников Великой Отечественной войны. Алена Смирнова, Самара, Асанова, Таир, Амаджан Улу, ЛТР, Ошская область. В Бишкеке в День Победы перекроют отдельные улицы. Мэрия столицы уведомляет, что маршруты троллейбусов номер 8 и 2 изменят. При закрытии улицы Шопокова восьмой троллейбус будет ездить по улице джибек до улицы Байтик-Батырова в объезд, а второй маршрут пустят по улице Лермонтова до проспекта Чуй. Троллейбусы будут двигаться в этом направлении до окончания торжественных мероприятий. Мэрия Бишкека продолжает озеленять город. В Сердовском районе было посажено 140 саженцев березы. Кроме того, Бишкек-Зеленхоз начал устанавливать конструкции из дерева в сквере на пересечении улиц Анкара и Виноградная. Все эти изделия были изготовлены столерами предприятия из древесины, которая хранится на лесоскладе. В муниципалитете сообщают, что скоро новые зоны отдыха откроются в новостройках Алты-Нордо и Караджигач. К этому часу пока все. Спасибо за внимание. Далее в эфире новости спорта и прогноз погоды на завтра.